здравствуйте друзья собирался делать люк и отмостку для своего кессона из покрышек но случайно наткнулся на вот такой вот конус с крышкой идеально подошел под покрышки смотрите что из этого получилось Немного откопал грунт вокруг покрышки, чтобы сделать разуклонку от центра к краям. Взял пленку от упаковки и сделал гидроизоляцию, чтобы вода сверху не попадала в кессон. И засыпал все это дело грунтом. Вот что получилось через месяц. Видно, что есть небольшой уклон от центра к краям. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии и до новых встреч!